Всем здорово, народ! С вами Толян, это мое новое видео. Сегодня у меня есть очень-очень-очень приятнейшее известие. Наконец-то интернет проводной, оптический, новый, мощный, классный, быстрый. Я все-таки провел. Нашел я все-таки этих людей, которые провели мне его абсолютно бесплатно, представляете, просто бесплатно провели. Не знали бы вы, сколько мне это всего стоило, каких усилий, но сейчас я вам тут хочу кое-что показать, как это все примерно выглядит. Ну, я думаю, что для квартирных обывателей э, все там довольно-таки стандартно, у кого давно есть интернет, а для меня это прям чудо-чудное, диво-дивное, потому что э, у меня никогда вообще не было оптического интернета, и вот буквально вчера, буквально вчера у меня появился такой интернет. Вот. Довольно интересно сейчас я вам как бы здесь меня вам показать. Ну, наверное, вот так вот возьмем. Вот так перевернем и рассмотрим. Вот такая вот, значит, коробочка нам предоставляется. Это роутер или модем как он еще называется. И вот такой вот кабель. Здесь интересно, есть автофокус нет у этой камере? Она вообще по идее должна фокусироваться. А, вот так выглядит он, этот оптический а, кабелина. То есть вдаль я вот сейчас сфокусировался вроде бы. Короче, наверное, какое-то расстояние где выдерживать. Вот так вот в общем выглядит этот кабель оптический, вот такой вот он белый, вот такое вот там оптическое волокно, вот такая стеклянная, можно сказать, трубка-наконечник. Там внутри вот такой вот коннектор. Я, кстати, не знаю, какой коннектор какого типа. Но вот вот так вот эта штука выглядит. То есть, к вам в дом, ну, в частности, ко мне в дом завели вот такой вот провод. Он, в принципе, идет. Идет себе, идет, идет, идет. Вот здесь вот он. Это половинка провода от коннектора. От этого, да, зелененького. Она, собственно, что здесь? Приваривается. Вот здесь вот двумя концами, своим концом к концу черного провода. А этот черный провод уже идет просто на улицу и там где-то по проводам, там по колодцам, по подвалам, короче, где-то там подключается к терминалу многопортовому. 10-гигабитному, наверное, скорее всего. Ну и, собственно, здесь что также предоставляется а -а -а, с этим проводом оптическим предоставляют э, вот такой пачкорд вот такой вот провод который подключается к уже к сетевой карте к разъему rj45 то есть ну стандартный сетевой э, разъем не знаю что там метель алюминий в общем это такой уже не оптический провод а металлический металлический он тоже какой-то желтенький здесь но вообще цвет никакого значения не имеет но вот он до да, 8 контактный вот такой rj 45 вот они провода там витая пара он очень короткий и все а сам длинный провод такой и все это подключается значит вот к такой коробочке к такому роутеру который предоставляет тоже в аренду блин я и пришлось заплатить еще за нее потому что у меня Нету такого, собственно, роутера с оптическим входом. У нее есть вот PON, это оптический порт, 4 LAN-порта, это вот это вот желтенькая, второй алюминиевый, да, медный провод, и все, что там, питание и Wi-Fi. Вот и все, собственно. Как он называется? Как-то называется LTEX. -Tech, Текст модели, не знаю какая Ну и как бы посмотреть его сзади Ну естественно там есть Типа блок питания И вот Вот такие вот Порты Сзади Расположены На собственно Этом Роутере, то есть есть вот Пон зеленый это для вот этого зеленого, да, оптического кабеля питания кнопка. 12 вольт, это у нас подключается слева адаптер, розетка. И еще есть для телефона домашнего, да, если звонить, например, есть два порта. И также есть четыре лампорта порта вот эти справа, это гигабитные лампорты порты То есть, представляете, можно еще гигабит передать целый. Но у меня скорость даже не 10 и не 100, а 50 мегабит в секунду я пока что подключил, потестить. Сейчас будем, кстати, проверять на стримах ближайших. Вот сразу после этого стрима. И еще также здесь, видите, 100 мегабит и 1000 мегабит, то есть 1 гигабит в секунду. Охренеть. Первый раз вижу такой маршрутизатор, у которого есть порт на, на 1 гигабит в секунду. Вообще первый раз вижу такое. Ну дальше здесь как бы... Как бы так вот посмотреть, как она подсоединяется, этот провод туда. А если я вот так вот могу сделать... А, вот я могу поставить даже вот так. Ничего себе. Ага. Давайте перевернем ее. Так. И, собственно, подключим все это дело. И будем тестировать новый интернет. Так, берем, собственно, наш оптический оптический кабель и вставляем его в разъем ПОН зеленый в зеленый так он характерно щелкает и просто защелкивается там как бы вставляется да То есть такое как будто пружинка срабатывает не знаю вот собственно ну и берем наш э, кабель LAN, да желтенький Второй. Подключаем его вторым концом к компьютеру, да, внизу, где у вас там сетевая карта. Я думаю, вы без труда найдете такой разъем. И этот конец подключаем в LAN-порт. Желательно в первый LAN-порт, потому что он приоритетнее. Да, тоже до характерного щелчка зубочками на себя. Придерживаем там за такую вилочку. И... Ну, в общем, даже он даже не щелкает. Он просто... Он просто вставляется и все типа... Ну, то есть он просто залазит туда и все. Он даже, не, даже никак не щелкает. Точно. Да, вроде, да. Больше дальше не идет. Ну, вот и все, собственно, да. Подключаем потом питание. Вот сюда. 12 вольт. И все, и вперед проверять, так что. Все, ребятки. Теперь-то у меня есть нормальный интернет. Нормальный интернет. Крутой. На целых аж 50 мегабит в секунду. Будем тестировать его скоро сейчас, проверим, как он все-таки работает, Получится, повысится ли качество стримов, стабильность, э -э, поиграем в игрушечки. Ну и короче, это вообще много-много возможностей открывается, тогда получается мы сможем скачивать Steam, покупать онлайн игрушки и вообще э -э, разрывать весь этот онлайн к херам собачьим. Так что вот такое вот делать, друзья, вот такое вот дело. Вот такое вот дело. Всех благодарю, кто, в общем-то, откликался, если что, на просьбу о сборе денег на интернет. Если кто-то туда закинул, очень благодарен. Спасибо, эту полоску мы теперь закрываем. В принципе, она не нужна. Открою другую полоску. Ну, просто на сбор каких-то, может быть, игр онлайн, да. Что можно будет поиграть, постримить, да, что было бы интересно. Так что теперь мы можем, наверное, себе это позволить. И сейчас запустим, ну, в основном те игры, которые у меня есть. Это какие-нибудь, может, Mortal Kombat, может быть, Quake, может быть, что-то еще. Ну, в то, что я играл, может, PUBG Mobile Light. Э -э -э, и проверим в них э пинг и сравним с предыдущими роликами, которые у меня были э -а, на канале уже есть. Э какой там пинг был и какой он стал. Как играет, в общем, общие впечатления. Короче, посмотрим по игре в этих играх и уже можем сделать какие-то выводы относительно собственно скорости и отклика этого интернета оптического э -э пока что ну не знаю в принципе пока что вроде бы пр провели все успешно, бесплатно э в принципе затраты никаких не понес единственное что э есть разница в том что э -э я говорю э стоить это будет на порядок Выше и дороже, потому что в моем простоквашино, собственно, вообще такой возможности не было до этого дня, до сегодняшнего. А вот сейчас эта возможность появилась, и вроде бы они проводят как бы бесплатно это все, да, эти ребята хорошие. Но тарифы тарифы все-таки по стоимости оставляют желать лучшего, потому что они все-таки дороговатые, на самом деле, если честно сказать. То есть, например, если где-то в квартирах, в каких-то городах подключают такой интернет. Да, уже давным-давно у кого-то есть, у всех. Он стоит где-то, ну не знаю, там 100-200 мегабит, стоит там 300 рублей, 500 рублей примерно. Вот такие цены. Квартирный интернет. А для нашего поселочка городского, типа для нашего простоквашина, собственно, цены выше, наверное, вдвое, если не втрое. То есть э, такой интернет дорого обходится на самом деле. То есть там 100 мегабит уже стоит 1000 рублей. То есть представьте да, себе разницу. То есть либо вы платите 300 рублей, либо вы платите 1000 рублей. Но тут как бы у меня выбора а, особого нету. То есть либо платишь 1000 рублей, либо сидишь на мобильном 4g интернете говнючим который постоянно лагает зависает и вот это вот все короче доставляет неудобства всякие в онлайне вот поэтому собственно сейчас будем проверять ждите стрима не знаю когда на днях может быть может быть даже сразу может быть даже сегодня может быть завтра Uh, первый стрим мне надо все настроить, все подготовить, увеличить всякие битрейты, настройки И чтобы, собственно, это стримилось все круто, круто, быстро, четко uh, Попробую постримить одновременно и поиграть в онлайн игру в 2К Ну, в принципе, я и в 4G мог уже интернетом играть и стримить, но просто все зависало к херам А сейчас, я думаю, с таким оптическим интернетом, стабильным, я думаю, таких уже проблем быть не должно вот, поэтому постримим в HD, может быть, в 2К, и поиграем в игры, посмотрим, еще оценим, как он, собственно, этот интернет работает. На сегодня у меня все, этот ролик заканчиваем, да, и, собственно, все-все, ребятки, ждем-ждем, когда Толян будет разносить всех в онлайне. Блин, ну держитесь, кому на УМК-3 и, блин, рейтинг Ultimate Cup... Сейчас я вам жопы то там всем надеру. Ух, надеру. Победю я вас всех. Это вам не будет выигрывать Толяна, блин, на 10 кадрах. Не знаю, сколько интересно кадров у меня будет. Какой у меня будет пинг и отклик, это тоже вопрос. Ну, я думаю, что, в принципе, Простоквашино находится от Москвы довольно далеко. Далеко-далеко. На востоке, возле Японии. Поэтому пинг будет э, не самый маленький наверное но по крайней мере будет стабильность большая поэтому мы за стабильность всюду и везде так что короче все ребята всех благодарю, всем спасибо, подписывайтесь на этот канал, скоро здесь будет дохренище нового контента, нового HD контента, 2К контента, игрового контента и, короче, всякого-всякого супер-пупер контента. Мое лицо станет еще четче, лучше, вы сможете каждую волосинку на моей бородке рассматривать, поэтому как бы все будет классно, супер, и нагнем этих топовых стримеров всех. Вот, потом еще комп обновим, короче, насобираем, надонатим и вообще, короче, полетим куда-нибудь вообще в космос. Улетим. Ладно, все, всем спасибо за просмотры, лайки поставьте внизу, комментарии там напишите, короче, ждите стримов, скоро будут. Все, друзья, пока.